Друзья, всем привет! Я Надежда Новосельская, я психофизиолог, психотерапевт, коуч, и сейчас делаю запуск программу Вся правда о звездном коучинге для психологов, коучей, врачей, людей, помогающих профессий. Мне посчастливилось познакомиться в Инстаграм с очень интересным человеком Артемом Хамадулиным, и я хочу сегодня сказать. Ему огромное спасибо за тот материал, который я у него получила. Я записалась на консультацию, но с консультацией у меня не сложилось. Без консультации дали мне материалы и доступ доступ на YouTube канал, там и он дает полезные материалы. Что я хочу вам сказать? Я обучаюсь у многих пер первых ведущих лидеров рынка по теме личностного развития, коучинга, психотерапии и так далее. С помощью Артема я еще раз убедилась в том, что я на правильном пути. С помощью Артема я убедилась, какие умные, мудрые, молодые, классные специалисты сегодня есть, у которых стоит учиться. Поэтому рекомендую от всей души. То, что я знаю, я подтвердила еще раз с Артемом. Буду благодарна за сотрудничество. Возможно, учиться буду. Возможно, будем какие-то коллаборации делать. Но я неимоверно счастлива, что я Познакомилась с этим молодым, умным, талантливым, образованным человеком, который помогает э, экспертам делать этот мир лучше и убирать свои тараканы, как это делает тоже и я.